Меня зовут Роман, я детейлер компании Дом Пленок. Да, это очень сложно. Если это не нравится, то ты не сможешь это делать каждый день. Детейлинги, ну изначально бывают разные ситуации. бывают очень сильно много вкраплений. Это изначально нужно все убрать. То есть Подготовить автомобиль изначально бывает очень сложно. Да там все интересно. Все процессы очень интересны по-своему. По последним тенденциям покрашен автомобиль довольно-таки, в принципе, неплохо. Я именно не с краской, в принципе, работаю, я работаю с лаком. Отличный там. Правда? Да. У меня хороший лак. Лак у тебя хороший, да? Это слава богу. Спасибо тебе Ром, большое, что ты что с моей машиной. Спасибо большое. Привет, меня зовут Илья. Я работаю в компании Дом Пленок руководителем автомобильного отдела. В Дом пленок я пришел 5 лет назад и работаю в нем по сей день. Занимаемся мы полировкой кузова автомобиля, нанесением керамических составов. Детейлинг обслуживания салона автомобиля, подкапотного пространства, ну и всего в целом. Также клеим автомобили полиуретановыми пленками антигравинными защитными, цветными пленками, тонируем автомобильные стекла, бронируем стекла. Детейлинг в целом это очень тщательный и щепетильный уход за автомобилем, то есть во многих векторах, начиная от салона и заканчивая, там, не знаю, даже колесными дисками снаружи. То есть в целом это очень детальный уход за автомобилем. Ну, пожалуй, самый сложный клиент – это который уже перед э, визитом в нашу компанию э, начитался куча всяких форумов, где, разумеется, есть очень умные люди, э, которые пишут э, о тех или иных вещах, и клиент, соответственно, уже едет к нам заряженный полностью, даже не с пожеланиями, а с претензиями сразу. Пожалуй, это и есть сложный клиент. Самый легкий клиент – это тот, который говорит, ребята, я хочу, чтобы моя тачка блестела. То есть я. Ну, то есть ты, да. То есть, что тачка была защищена и обладала сверхблеском. В основном мы используем топовые составы и являемся представителем продукта Ceramic Pro. То есть, пожалуй, один из самых популярных на сегодняшний день в мире. Ну, это действительно так. Также мы пользуемся линейкой керамических составов и химии GLIS. Японский производитель, очень хорошие материала. На твоем автомобиле мы произвели полировку кузова в несколько этапов, то есть довели лак до безупречного состояния, покрыли элементы кузова полиуретановой пленкой, в частности капот, бампер, расширители колесных арок, вставки под ручки. Мы затонировали стекла, то есть выполнили всю мокрую работу и покрыли кузов составом керамическим в три слоя составом Керамик -про. С твоей машиной было работать сложно, так как очень сложная конфигурация кузова, это что касаемо пленок. Ну и, скажем так, нелегкий лак, то есть нам приходилось побеждать его, побеждать более недели, но тем не менее мы справились. Да, я очень доволен результатом, автомобиль выглядит потрясающе, достигнут максимальный блеск, ну и также в сочетании с защитой кузова. Спасибо, что ты обратилась к нам, было очень интересно поработать с этим автомобилем, мы с тобой в частности.